Это человек, это личность, которая реально повлияла на э, историю мира. Да? вот. И, но при этом очень любопытно. Вот я себя спрашиваю, смотрите, мне в 86 году было 10 лет, а в 90-м 14, в 91-м 15. Я себя спрашиваю, что я помню об этом. Да практически ничего не помню, кроме какой-то, может быть, атмосферы, чуть-чуть э, похожей на праздничную, детское такое восприятие, о том, что вот какое-то свободное время наступает, как будто... Причем как это правильно объяснить, в чем оно там было более свободное. В детском восприятии свободное от каких-то... Мы же тоже тогда ели вот эти формальности в виде пионерских там собраний, слетов и маршировок там и прочее. То есть казалось, что наступает какое-то такое время всеобщей чего-то простого, чего-то свежего, да? без формальности, да, угу. какого-то не застегнутого на все пуговицы, без дрессуры, не в привычном смысле. Сейчас говорю: вот это то, что я помню, вы что-то помните вообще в времени? Было еще меньше, чем тебе, поэтому. Я, я помню... узнавал уже. Ну, конечно, да. Ну, так получилось. Я 85-го года я а рождения. Как в твоей семье к Михаилу Горбачеву? Ну, сложно. По-разному относится. Я вот помню свои воспоминания какие. На холодильнике, который называется «Донбасс», который у некоторых еще даже в Севастополе сейчас работает, вот у Светы Косинова, например, угу. нашего редактора, до сих пор в квартире стоит этот холодильник, он работает. В общем, на нем стоял черно белый телевизор такой маленький, и по нему показывали события Пуча. Вот я помню эти картинки, что, в общем, ну, неспокойно что-то угу. происходит по, балеты, по экрану. Угу. И мама вырезала из газет заметки и складывала их в папочку, и на этой папочке она написала слово «Пуч». Вот это я помню. А что происходило с государством, как это влияло на что сегодня mm -hmm. там, мы одни завтра, мы другие, я вот это, я этих ощущений не помню. Поэтому я свои ощущения и мнение по поводу личности Горбачева уже формировал потом. Mm -hmm. Mm -hmm. Максиму. Ну, я чуть постарше, чем Сергей, то есть, но не намного. Поэтому, да, для меня, соответственно, Михаил Сергеевич, это Человек, благодаря которому я остался вечным октябренком. Mm. По той простой причине, что да, получается, в октябре -то меня принимали в весной 90-го года а в 1991-м соответственно, закончилось. Угу. А, причем мне, не знаю, наверное, повезло или не повезло а, быть участником этой самой процедуры, которая происходила, причем даже не в школе, а в... У нас Я родился в Красноярске, у нас есть там такое монументальное сооружение, которое называлось музей имени Ленина. Их в СССР успели построить то ли 11, по-моему, то ли 12, то ли 13. И этот был последним которые успели возвести такое здоровенное, а, огромное... А монументальное сооружение вот И нас, соответственно, в октября-то принимали меня там вместе с, я уж не помню, с классом или с кем-то там из школы. Угу. То есть торжественное такое построение, линейка, вот это вот все С вытянутой рукой, на котором красная лента, на ней звездочка прицеплена. У меня так было. Вот чтобы я, правда. Что, что чтобы я помню, Вот я, к сожалению, хоть это было и чуть позднее, но уже не очень Холодно было, когда меня принимали в октября-то, я, видимо, аксакал больше, чем вы. Вот. Я осталась вечным пионером благодаря Михаилу Сергеевичу. У нас есть комментарий. Горбачев проклят уже за один только Чернобыль. Молодежи трудно представить, какой кредит народного доверия он получил, придя к власти. Кстати, очень сочетается это с нашими беседами с экспертами, как раз таки, которые выходили в нашей редакции российских новостей, они очень интересно подметили, наверное, всем это очевидно, о том, что если политики, рассуждая о роли личности да, Горбачева, как-то все-таки, ну, не то, что прощают ему какие-то вещи, но смотрят на это иначе, что ли, лояльнее. А народ вот очень негативно все-таки оценивает события, которые связаны с именем да, Горбачева. Как вы думаете, почему это происходит? За что люди, что люди не прощают ему? Да, мне кажется, очень очевидно, что люди не прощают. Была единая страна, и ее не стало усилиями Горбачева. Потому что это он начал этот процесс развала Союза. И в самый ответственный момент он самоустранился, став тем самым фаровским узником, когда основные события происходили, угу. где, куда, где был Горбачев. Он Поехал на дачу отдыхать. И что? Ну, знаете, как бы как Янукович, от да, которого там ждали да каких-то. тоже особенный момент. Потому что есть мнение некоторых исследователей о том, что была, была договоренность о том, что эта история была срежиссирована. Так вот, чтобы не было и он вот этих... знал, Зачем Знаешь, он туда едет? Почему все... он там находится? Это, это, это все очень мило, конечно. Есть мнение некоторых экспертов. Давайте, может быть, тогда. В таком случае, может быть, настало время, чтобы все эти там, документы, которые говорят о неких там договоренностях, каких-то спланированности, что они должны может он быть стать Он был участником этой игры, а, и с... как бы, они... в ней у него была своя... Может быть, мы просто должны положение? теперь эти документы увидеть, их должны опубликовать, там, рассказать какую-то правду. А потому что а иначе, вот как бы я на это так смотрю. Ну, есть потребность в расследовании историческом, да, наверное. Да, она всегда есть, потому что... ну, опять же, не будем забывать, что истории всегда пишут победители, поэтому как бы ни сложилось. Тут э, у меня, скорее всего, просто немножко другое видение, потому что я не думаю, что, ну, говоря о роли личности э, человека в истории, да, э, что Михаил Сергеевич на самом деле вот такой вот прям драйвер изменений того, что Советский Союз взял и развалился, ну, как бы невозможно развалить ту структуру, которая к этому не готова. Там просто на тот момент сама система, она себя изжила фактически. И Горбачев просто оказался фактически, ну да, он там какими-то, наверное, своими действиями поспособствовал этому, возможно, он бы мог бы там продлить на какое-то время агонию. Но я не думаю, что эта бы система бы, она бы угу. все равно бы не прогнулась. бы Не, не произошло ни на том месте, ни да, в то конечно. время. Мне кажется, что люди на самом деле негативно относясь к Горбачеву, они думают в последнюю очередь, на самом деле просто, ну, проблема то в том, что у них резко жизнь изменилась. Они Оказались угу. в других жизненных условиях, в другой фактически стране, к чему, естественно, никто не готов никогда не бывает. Поэтому... Ну вот, Наташа Астахова пишет, коллега наш редактор, и соведущий о том, что потерянную родину люди не прощают Горбачеву. Мы в свое время дозванивались, наши корреспонденты дозванивались Михаилу Сергеевичу и маленькие комментарии аудио его брали. Я хочу вам просто напомнить помнить голос чтобы вы вспомнили маленький кусочек аудио поставим э, послушать раз уж зашли ток шоу на трех. я очень был активный защитник объединения позиции немало было людей которые предлагали а куда мы торопимся а зачем и так далее жизнь показала что это Наша позиция тех, кто был со мной, правильная, и будет у нас скоро целая конференция, посвященная этой совместной объединению и совместной э, работе после объединения. Очень важно. Немцы показали себя, что это по-настоящему. Народ, урок да, у да. них большой. Отношение к России, я бы сказал, заслуживает при оценке положительной. -шоу а, на я напомню о том, что мы говорили с Михаилом Сергеевичем об объединении Германии, да, о выводе советских войск в частности. Ну, мы вам просто голос напоминали, как он звучит. Вот, может быть, кто-то из молодого поколения даже этого. Собственно говоря, не ну, помню. Мне кажется, для России Горбачёв сделал меньше, чем для Германии. Знаете, что мне здесь еще почему-то бросается в глаза? Много видела каких-то интервью, где акцентируется, что когда ему задают вопрос о том, что вы жалеете о чем то есть ваша вина, как вот вы считаете, были ли вы правы, он всегда стоит на том, что никакой моей вины, ни в чем нет. И человек не испытывает каких-то, ну, на публику, по крайней мере, каких-то рефлексий о том, что были совершены какие-то ошибки. Может быть, и этого каким-то образом вот, не прощают. Нам на экран сейчас выводит наш редактор опрос, который мы провели в телеграм-канале нашем форпостовском. Вот любопытно, мы спросили наших пользователей, как они считают, вот, кто для них Горбачев. Вы видите, собственно говоря, результаты. Вот. 34% убеждены, что это агент Запада, э, не мудрено. Да? 30% считают, что это политический неудачник. Ну и равное количество по 16, первые и последний президент СССР и автор перестройки. Собственно, и так его помнят. Форпост. Подкасты.